В городском дворце творчества детей и молодежи состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к дню машиностроителя. На площади у здания была организована выставка автомобильной техники, которая производится в Республике Татарстан. Также для гостей выставки была подготовлена концертная программа и традиционное награждение. Глава Республики Татарстан Рустам Миниханов лично приехал поздравить челнинцев с днем машиностроителя. Сегодня перед нашими промышленными предприятиями стоят важные задачи наладить контакт с новыми регионами и выстроить с ними необходимые операционные цепочки. В текущем году отечественная промышленность столкнулась с целым рядом вызовов ограничений во внешней торговле, нарушение логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам. Однако, благодаря командной работе, даже в условиях санкционного давления, наши машиностроители достойно решают поставленные задачи, внедряют новые разработки, осваивают высокотехнологичную продукцию. На сегодняшний день в республике работает почти 3,5 тысячи машиностроительных предприятий, на которых занято порядка 138 тысяч человек. Немаловажно и недавнее появление передовой инженерной школы Казанского университета в Автограде Республики. Напомним, что Киберавтотех в партнерстве с КАМАЗом будет заниматься реализацией целого ряда задач. Производство программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработка зеленых технологий машиностроения и работы с двигателями, работающими на неуглеродном топливе. Все это и многое другое предстоит реализовать к 2030 году. Без создания крупного научного центра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 чем «Набережная потому что рядом с нами здесь наш основной главный партнер – КАМАЗ. Сразу после торжественной части состоялась и часть официальная. Казанский федеральный университет, Минпромторг, Республики Татарстан и ПАО «КАМАЗ» подписали трехстороннее соглашение о партнерстве в создании нового типа инженерной подготовки, осуществлении прорывных разработок и исследований в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации. Амир Ахтямов, Центр набережной Челнинского института КФУ, Универньюз.